Фанаты Варкрафта, тут... Да! Да, мило! Я так здесь! Точно. стрелять! Давай поиграем! Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Максим, это канал MaxEffect. Я решил поиграть в мод Warcraft Guardians of Azeroth. Я буквально в первый раз э, играю в этот мод, и я хочу хотел бы узнать, что здесь такого интересного есть. Я решил для начала сыграть за Торговую Республику, естественно. Uh, здесь вообще есть две торговые республики на старте, на самой ранней дате. Это uh, торговая коалиция, которой, которой управляют гоблины. Вот, вы посмотрите на это, они живут прямо в этом, в жерле вулкана. Ужас просто. И они какие-то, не знаю, они не очень красивые, знаете, мне не нравится их внешний вид, поэтому я решил, что не буду за них играть. Вот, а поиграю я лучше... За людскую торговую республику. Торговая, э, людская торговая республика здесь только одна. Это в городе Стратхольм, печально известном. Я играю за Патриция этой торговой республики. Э, моего персонажа зовут Асто Рителли. И я решил не давать ему никаких черт характера. Решил все, так сказать, развить его с самого нуля. В первую очередь, давайте выберем путь. Я думаю, что наиболее полезным здесь будет путь торговли, чтобы побольше денег себе заработать. И амбицию, какую бы выбрать амбицию? Даже не знаю. Наверное, вырастить наследника. Потому что у меня нет детей, и моя династия может прерваться в любой момент. Так что я хочу вырастить наследника. Так, ну и дальше давайте найдем жену. Здесь, кстати, есть... Кроме людей, очень много разных рас, каноничных из Варкрафта. Вот, например, Дворф. Только это, мне кажется, какой-то не очень добрый Дворф. Темный Дворф. Я, конечно, не знаю, как здесь работают межрасовые браки. Будут ли... Мож, могут ли вообще человек и Дворф э, завести потомство? Я точно, вам, точно не знаю. Но, судя по всему, Дворфы явно дольше, чем люди живут. Вот эта вот девушка мне нравится. Хотя она целомудренная. Нужно подобрать похотливую, чтобы больше детей рожала. И желательно, чтобы она была одной с нами религии. Ладно, давайте на... для начала возьмем в жены ее, потом посмотрим. Потом посмотрим. Так, ну-ка, ну-ка. Вторжение из Дренора. Надвигается буря. На юге Азерота в черных топях был открыт темный портал, врата в Дренор. Дикий мир, дом для орков, огров и многих других существ. Движимые жаждой крови и желанием найти новый дом на замену их умирающему миру, многие орки, возглавляемые вождями кланов и единым главой Орды, стремятся пройти через темный портал и покорить новый мир. А, насколько я понимаю, это событие самого первого Варкрафта. Ну хорошо, вторгается Орда. Что же нам с этим делать теперь? Где они? Они здесь. К Каминор. Это правда, это юг, юг Лордерона? Лердерон же этот континент называется. Азерот. Восточные королевство. Насколько я знаю, Азерот это вот в целом, это весь мир. Да уж, конечно, интересно. Я себе задачку задал. Я лично сам знаю из Варкрафта э, то, что было в третьей части. Ладно, все-таки это Crusader Kings 2. И я смогу приспособиться к новым условиям, надеюсь. Но прежде нужно построить торговое поселение. Я так понимаю, Стратхольм очень богатый город. Да, очень богатый город. Здесь даже есть торговый пост. Да, именно здесь мы сможем основать торговое поселение свое. Ну-ка, а сколько у нас вообще лимит этих торговых поселений? Четыре. Хорошо. Так, это у нас Кельталас. В городе Лунасвете. Мы можем еще одно поселение построить. Это будет очень выгодно. Так, ну и, в общем-то, все. Больше денег у меня ни на что не хватает. Так, сколько у меня армии? О, армии у меня достаточно. 1400 человек. Хорошо. Так, очень хорошо. Мы заключили брак. В смысле, брак не в моих интересах. Почему это вдруг брак не в интересах? А, наверное, я деньги потратил. <смех> Точно, здесь же браки за деньги заключаются у торговых республик. Ладно, поищем кого-нибудь другого. Она все равно другой религии, мне нужна жена моей религии, чтобы тоже верила в святой свет. Вот, кстати, есть очень подходящая девушка. Калия. Калия – человек. Ленивая, трусливая, гневная, набожная. Конечно, такой себе. Ладно, возьмем ее. Возьмем ее. И меня назначают советником. Я теперь управляющий. Так, все, хорошо. Брак заключен. И я хочу получить престиж. Потому что я хочу поскорее стать главой этой торговой республики. Кстати, как здесь титул называется? Магистр. Вот, я хочу стать магистром в Сратхольме. Да, я уже, кстати, побеждаю. Выбор сколько лет нынешнему командиру магистру? Точнее, 46 вот, дождемся, пока он умрет, и тогда станем главой этой республики. Исход клана Северного Волка. Это у нас кто? Дуротан. Это отец... Отец Трала, да? Да, да. Варкрафте третьем Медив uh, обращается к нам как сын Дуротона, точнее, к Тралу обращается. Появились новые слухи. Клан Северного Волка, управляемый благородным орком вождь Дуротон, Дуротан, нашел свой новый дом в Сурохе, отвергнув власть и разорвав связи с Ордой. Они поставили перед собой цель возделывать свою новую землю и заботиться о будущем племени. Даже если другие кланы скажут, что Северные Волки предатели Орды, то Северные Волки убеждены, что то, что они делают, пойдет на пользу. Поскольку они следуют идеалам клана. Возможно, это повлияет на всех орков, недавно прибывших в Озерот. Северные кто? Кстати говоря, здесь можно обучаться разным интересным способностям. Только для всего этого нужны э, высокие навыки. У меня такого нет. Так что я лучше закрою. Так, новая возможность дать всем надолго запомнить ваше правление. Недавно появилась перед вами. Умелый чеканщик может сделать новые монеты с вашим профилем. Можно потратить деньги, получить престиж. Или можно получить деньги, получить престиж, получить черту жадный и Ну А давайте, почему бы нет. Ну и ну, даже если нас спалят, ничего страшного. Так, я теперь начинающий торговец. Хорошо. Интересно. Теодерик Флавианос. У него есть такая черта, называется покровитель. Спасибо вам. Общее мнение плюс 5. Что это значит? Это, наверное, донатер. Потому что я там включал в правилах черты донатера Видимо, да, добавилось Ну что ж, спасибо тебе Он, кстати, вассал нашего сюзерена А это значит, что мы можем объявить ему войну Вот я и думаю, может быть, сфабриковать против него претензии И забрать его земли себе Вот будет здорово Тем более, тут вроде как в этом моде очень быстро фабрикуются претензии О, кстати Тут есть вот такие вот модельки Очень красивые мне еще нравится, что здесь портреты выполнены а, в стилистике World of Warcraft. Это очень классно, что они так постарались сделали. Так, построим еще одно торговое поселение вот здесь недалеко в ярком доле. Вообще наша торговая сеть должна охватывать весь Азерот. Именно так и а не как иначе что? Кто это? Что это за торговый принц Бирольд? Он претендует на титул здесь. Это плохо? Надо от него избавляться. Покушение на жизнь. Так, странно. А почему здесь везде сила заговора 0%? Неужели э, здесь нельзя заговорами убивать людей других? Это очень странно. Ну ладно. Может, это просто у меня так навыки не развиты? Ну, я как бы могу пригласить людей некоторых присоединиться к моему заговору, но все они... Требуют э, золота за это Да, у самого у меня, конечно, интрига хромает Да и потом святой, святой свет дает минус один к интриге И то, что я еще исключенный ученик Кстати, как насчет обществ? Какие здесь общества есть? Давайте посмотрим Здесь есть два общества э, Союз алхимиков и Совет теней И Главное, нет никаких условий, при которых я мог бы туда вступить Что за Совет теней? Тайная организация чернокнижников, образованная на Дреноре, для контроля за новообразованной Ордой. А, нет, это мне не надо. Вот я бы хотел в союз алхимиков вступить. Но для этого мне нужно иметь образованность больше 10. Хорошо, у меня 7 всего. Значит, через сколько? Через 4 года я поменяю путь торговца на путь образованности и подниму себе образованность. Это ж классика. Так, я могу заявить о претензиях. Хорошо. 202 монеты? Зато я получу сильные претензии Хм Ладно Здесь, кстати, можно занять деньги Занять 300 монет Я думаю, мои деньги быстро восстановятся Но я лучше все-таки займу На всякий случай Вы приказали своим слугам найти ростовщиков Которые могут дать вам в долг золото Для достижения поставленных целей В тот же день они не вернулись с новостями Заксек Что за за Заксекс за... Заксикс, это гоблин То есть он может занять мне денег И у меня будет минус прироста престижа Ладно, ладно, я Займу у него денег Потом же вернуть можно, правильно? Все, он теперь мой кредитор Отлично 360 Да, я должен буду ему 360 Что за Что за кабальные условия? <с -inea> Хотя нет, нормально но зато теперь в таких условиях я могу объявить войну вот этому вот лорду Теодерику. И захватить его земли. Так, ну-ка, ну-ка. А у меня есть вообще люди? У, не, у него тысяча армия, У меня 1470. Но я надеюсь, что все получится. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Так, потребовать яркий долг. Поехали. Поднимаю войска. Так, вроде мы должны здесь победить. Рыцари смерти. По Азероту разносятся ужасные вести. Могущественный чернокнижник Гулдан совершил невероятное. С помощью черной магии тел павших рыцарей Штормграда и душ орочих чернокнижников бывших членов Совета Теней им были созданы новые воины Рыцари Смерти. Рыцари Смерти — неизвестные, соз... неестественные создания, орочные души в мертвых человеческих телах. Владеющие искусством темной магии, эти воины станут элитой армии Орды, неся смерть врагам и вселяя страх в сердца отважнейших из людей. Несмотря на численное преимущество, мы здесь не победили. Да, неприятно, конечно. Ни наемников я не могу нанять. И Орден на мою сторону не встанет, потому что мы воюем не против иноверцев. Сэр Андуин Латар? Что-то знакомое. Где-то я это уже слышал. Кровь Турадина. Кто такой? Братство Лошади. После недавнего поражения Штормграда, Братство лошади орден лучших рыцарей Штормграда, был расфер... расформирован. Большинство членов братства пало в последних боях за свою страну. Тени многие, кто пережил этот хаос, сейчас находятся в изгнании с надеждой однажды вернуть свой дом. Интересно, очень интересно. Так, его армию восколовляет мэр Ансель Понятно, почему он нас победил Но орда пока что на юге Она же так до, до Штормграда еще не дошла Или стоп Здесь есть стр... Штормград А есть Стромград Странно, как э, игроки не путаются Так, снарядим экспедицию Давайте денег подзаработаем Так, поехали, на встречу к приключениям Блин, все, нас уже победили Эх Ладно, дадим им последний бой Пускай у нас счет уже минус 100 Но может все-таки получится Вытянуть победу А, нет, вряд ли Они побеждают Так, экспедиция наконец достигла пункта назначения Вождь Хрикайнд. Ты Кто? Кобольд, ничего себе Так, кобольды Трусливая раса шахтеров И изготовителей свеч Которые напоминают больших худых человекоподобных крыс Ух, что мы ему подарим? Давайте сундук лучшей одежды. Нет, лучше, конечно, по максимуму потратиться, чтобы подружиться с ним, чтобы хотя бы денег заработать и вернуть все долги. Так, вы не можете не заметить, что вождь Криккайнд, туннельные крысы, наливается гневом при виде того, как ваш управляющий пожирает ужин по варварски голыми руками. Так, ну давайте перед ним извинимся. Спустя долгие часы обсуждений будущих торговых операций, вы и вождь Крик Кайн, наконец, приходите к соглашению, которое устраивает всех. Выгодная сделка. И что, сколько мы получаем? Блин, мы получаем поражение. Успешно установив новый торговый путь, вы с триумфом вернулись и тут же продали свой товар с большой прибылью. Так, и сколько мы получаем? 454 монеты! Классно! И 150 престижа! Классно! Хорошо! Мы можем наградить нашего Криса. Но нет, я лучше... Слишком много он требует, целых 90 монет. Он обнаглел. Я лучше получу черту жадный, но лучше уж не буду ему платить. Ладно, хорошо, хорошо, все. Меня победили, ты доволен? И все мои деньги забрал, тварь. Да, нехорошо получилось. Ну ничего, мы все еще, мы скоро себе все вернем. Скоро все мои богатые фактории будут достроены. Кстати, я теперь больше не претендую на эту провинцию, блин. Кстати, вот что вот это такое? Мне кто-нибудь объяснит, что это за земли? Просто квадратик какой-то здесь в углу есть. Ими никто не владеет, но некоторые из них цветные. Может, это Дренор какой-нибудь? Там, за пределы, какая-нибудь другая планета, мало ли. Великая бездна. В общем, я надеюсь, мне объяснят в комментариях. Недавно к вашему двору прибыла интересная женщина. Судя по всему, ее визит был связан с торговым соглашением между местными купцами. Сначала никто не воспринимал ее всерьез, но сейчас придворные во все обсуждают ее невероятную изобретательность и деловую хватку. Возможно, стоит нанять ее. Скандальный советник. Ну-ка давайте-ка посмотрим на ее характеристики. 21. Управление. Классно. Она нам сейчас нужна. Надо вывести наш дом из кризиса. Давайте, работай на меня. Мне не минус 15, ничего страшного. Я назначу ее. Я назначу ее управляющей. А, она и так уже управляющая, хорошо. Решив направить свои усилия на то, чтобы обрести богатство, вы стали намного меньше спать, ведь сон это совсем не прибыльное занятие. Мне нужно больше золота. Да, теперь я в стрессе. Вы провели множество бессонных ночей, зарисовывая планы различных строительных проектов, пока наконец не пришли к идее, которая воистину раскроет ваш архитектурный талант. Огромная башня, которая затмит своим величием все вокруг. Ну, давайте попробуем. Правда, у меня денег нет на строительство, я, скорее всего, отменю это потом. Ой, блин, правда, очень много денег нужно. Давайте вот это вот. Любой каменчик справится с этим. Я из-за того, что я жадный, я потрачу всего 25 монет вместо 313. Весть о вашем строительном проекте разнеслась по всей стране. Многих впечатлил масштаб будущей башни. Другие считают, что проект невозможно реализовать. Скоро вы все увидите сами. Снова можем заявить о, о претензиях, но слишком дорого, и у меня нету столько денег. У меня вообще нету денег, у меня в минус. Так что. Но я поражен, что всего за два года а, уже дважды у меня сфабриковались претензии. Так. Чанс, наш каменчик, долго и упорно трудился над способами реализации плана строительства башни. Сегодня мешки под его глазами напугали вас, когда он пришел просить о дополнительной плате. Он сказал, что его семья нуждается в поддержке, чтобы ухаживать за больным отцом. Ладно, давайте потратимся 25 монет. Я когда-нибудь выйду из, из, из кризиса или нет? Прежде чем приступить к постройке столь большого сооружения, необходимо убедиться, что для этого достаточно качественного камня. Ваш управляющий советует купить камень у надежного торгового партнера, хотя регион в целом может извлечь выгоду, если будет иметь каменоломню поблизости. Нет, мне каменоломня не нужна, да и она дорогая. Давайте возьмем камень из старых построек. Здесь монет всего потратить. Жесть, я жадный просто. но У меня денег нет. На строительстве Великой Севернолесской башни несколько рабочих погибли во время подъема гранитной плиты. Они стояли прямо под ней, канаты не выдержали нагрузку. Теперь местные жители требуют усиления мер безопасности, специальных тренировок и компенсации семьям погибших. Блин. Либо либо я становлюсь жестоким и повышаю местный риск восстания. Но это все равно на один год. Но я получу черту жестокий. Черта жестокий дает интрига плюс один. Дипломатию минус один. А, не, не, страшно. Пускай я лучше буду жестоким. <с> Мне дипломатия не так важна, как образованность в скором времени. Великая башня, которую вы планировали построить спустя годы работы, наконец закончена. Да не годы прошли, всего лишь... максимум год один. Столь грандиозное сооружение заметно издалека, оно поражает своими масштабами и наводит ужас от мысли о могуществе, которым должен обладать тот, кто создал ее. Процесс строительства научил вас многому о сооружениях, которые переживут всех нас и обеспечат защитой от армии врага. Полагая я профессионал в своем деле. Я получаю черту Архитектор. Да, это хорошо. Черта Архитектор очень хорошая. Черта характера я беру. Наконец-то я вышел из кризиса. Осталось только накопить побольше денег и выплатить все долги. 88-й год наступил. Теперь я могу поменять свой путь на учение. Я думаю, ну, одну черту характера и одно плавание мы совершили, можно теперь э, перейти уже на другой жизненный путь. Построим обсерваторию. Можно выплатить долг. Все, мы его выплатили, и больше он нас не будет беспокоить. Так, теперь Лордерон, король Теренос, воюет против Мурлоков. За вождество Сверкающий Берег. Ну зачем? Что, что тебе сделали, мурлыки? А, кстати говоря, после того, как мы получили навык образованности 10, теперь мы можем вступить в общество. Давайте вступим. Приветствую, мэр Асто. Мы рады, что ты решил сделать первый шаг на пути к просветлению. Сейчас секреты корпуса... Скрыто от тебя, но со временем ты достигнешь нужного уровня понимания. Держи в уме все, что будешь знать, и Азерот раскроет тебе свои тайны. Я вступаю в союз алхимиков. И я так понял, что здесь, в этом союзе алхимиков, все работает как у герметистов. Я могу назначить себе ученика, пускай им будет Крис. Орден Серебряной Длани. Архиепископ Алонсус, наш глава религии, создает первый орден паладинов, Орден Серебряной Длани. Воины Святого Света поклялись защищать слабых от темной силы и неутомимо истреблять всю скверну и нежить в мире. И его главой становится Утер Светоносный. Проклятие Утер! Тот самый Утер! И у него есть бесплатные родословные. Только мне кажется, что он... Э, не бессмертный, и мне кажется, он не сможет заводить детей. <noise> что ж, давайте узнаем, какой формы у нас... Планета Азерот. Как звезды движутся. О, моя жена беременна. Классно, превосходно. Альянс. Для сохранности мира в Азероте верховный король Магни позвал представителей всех дружественных народов в Стальгорн и объявил о создании новой фракции, Альянса. Теперь все народы, что поддерживают высокие идеалы Альянса, готовы защищать друг друга до последнего. Могут встать под знамены новой фракции. за Альянс. Я почему-то думал, что Альянс со создастся в Лордероне, ну ладно. А Рустварский кризис. Тревожные вести доходят из Друствара. Правящая элита обратилась во тьма и никто не имеет понятия о том, что же происходит в этих землях. Поставки продовольствия в прочие области Кул-терраса внезапно прекратились. Начали пропадать люди, в то время как ходят слухи о темных ковинах, вскрывающихся в темных лесах Друствара, оскверняющих землю и разумы обитателей острова. Многие считают, что все это вызвано древним проклятием, которое обрушилось на правящий дом Друствара. Целью противостояния новой угрозе была создана Инквизиция, состоящая из закаленных в боях чемпионов Адмиралтейства и чужеземцев Анидзен. Называет себя Орден Пылающих угли. Что это такое, я не пойму. Что за фросизм, что за некроманты? Будем надеяться, что ситуация разрешится быстро. Где они появились-то хоть? Друствар это вот на каких-то островах. Можно будет еще сварить зелье в демонии, точнее, зелье неуязвимости, когда мы поднимемся в ранге в союзе алхимиков. Хорошо. Так что же я выберу: коварство или честность? Давайте все-таки коварство у нас такой персонаж. Не очень добрый. И у меня родилась дочь. Как же ее назвали? Пускай будет Гвен. Вот, Гвен. Она низкорослая. Почему? Не понимаю. Она человек. Орда. Теперь провинция Пик Черной Горы, открыта для эмиссаров дружественных наций Азерота и вождь Кулдан объявил о создании новой фракции Орды. А раньше Орда до этого не была, видимо, нет. Теперь все народы, что придерживаются Кодекса Чести, и готовы драться до последнего, могут встать под знамены новой фракции. Локтарогар! Ого, вот это да! Это неинтересно. Очень интересно, что здесь в Орде выборное наследование. И если мы вступим, например, в Орду или в Альянс. Ну-ка, вот Сталигорн это, это же Альянс, вроде как, но нет, здесь нет выборного наследования. Мы все равно мы играем за Торговую Республику. Нам эти политические игры ни к чему. Они не имеют смысла для нас. Мы заботимся только об одном. О торговле, о деньгах. Вот, например, я могу построить зал гильдии. Это даст мне огромный доход от налогов и еще плюс размер ополчения. Хорошо. И максимальное число факторий. Это обязательно. Когда это будет построено? Через пять лет. Пять лет будет строиться колоссальный зал гильдии. Ну ладно, я подожду. О, кстати, здесь Великий магистр Антонидас из Долорана умер естественной смертью. Эх, не дожил он до тех событий, которые мы видели в третьей части. Теперь вместо него какой-то Ронин. Ага, хорошо. Так, ваши ночные изыскания приносят свои плоды. Вы многое узнали о движении небесных тел и приблизились к пониманию устройства великой запредельной тьмы. Чего? Что за запредельная тьма? Как интересно и непонятно. О, и Лордерон теперь объявил войну Даларану за вассалитет. о При том, что Даларан сейчас под гегемонией Стальгорна. Интересно. О, я опять могу заявить о претензиях. Теперь-то у меня точно все получится. Теперь-то я не совершу ту же самую ошибку. Кстати, давайте с одним из торговых принцев, вассалов той же торговой республики, в которой мы являемся. Давайте с ним заключим альянс, чтобы они нам помогали в этой войне. Вот, например, у него есть сын. У него есть сын Артас. Артас Ядрас. Вот, можно их друг на друге женить. Почему бы и нет. Да, можно создать альянс. Отлично. Все, теперь мы в альянсе. Отлично. И теперь мы можем объявлять, объявлять войну. У нас с ним не закончилось перемирие, черт возьми. Ладно, ждем еще тогда три года. О, кстати, ого, вот это да. Наш торговый принц, точнее магистр Милти, умер от чего? От потери крови. И теперь я был избран как магистр республики Стратхольм. Ну надо же, всего лишь восемь лет прошло, и я уже магистр. Классно. Но только у меня сейчас нет наследника. И что же мне делать? Ну, ну что ж... Мы стали магистром в городе Стратхольме. И теперь надо решать, что нам делать дальше. Я думаю, на этом можно пока что закончить. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до скорых встреч. Всем пока.